Я Даниэль Кейзик из Латвии. Я Алеша Попов из Латвии. Я Инга Сергеевна из Латвии. Я Александр Заякин из Латвии. Мы видели парочку видео. Вот, в прошлом году в Казахстане на закрытии Олимпиады была презентация. А помимо этого вообще ничего. Вот. Но на самом деле мы были только в деревне универсиады. И в центре мы еще не были. Но когда мы были Довольно большое количество разнообразных мечети и церквей И по-моему, это довольно красивый город И я надеюсь, что когда у нас будет экскурсия, мы туда как бы, поедем и посмотрим Ну, то есть, например, для меня я первый раз участвую на данной Олимпиаде И, наверное, самым важным будет получение какого-то опыта Ну и, естественно, медаль хотелось бы получить вас,